А эти недостатки все мелкие знаете не давай не будем давай не видеть мелкого в зеркальном отражении как пел в свое время юрий антонов мужчина всегда должен ориентироваться на женщину с которой живет если женщина любит мужчину то все материальное притягивается дело в том что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 То есть она понимает, что она нужная, а значит, красивая, а значит, все нравится, а значит. Ну и второй вариант. Если мужчина хочет, чтобы все в семье было плохо, он делает жизнь женщины невыносимой. После этого, если женщина перестает любить такого мужчину, то тогда в их семью деньги не поступают.